Всем респект, братой. Сейчас будет ебанутейший совершенно видосик по VR-игре, одной, про которую расскажу позже в самом видосе. Перед вами хочу сразу извиниться за качество звука, потому что, вы знаете, это петличка, я еще и забыл отрегулировать, отрегулировать блять, громкость игры. Поэтому немножечко там он получился такой некачественный. Извините, надеюсь, переживете, пожалуйста, ребята, не бейте, блядь. С вами Мародер 120 Гигабайт. И мы с вами сегодня будем играть в игру, которая называется Сириента. По-моему, это правильно читается Сириента. Короче, это охуительная киберпанковская какая-то игруля про, блядь, жесткого э -э, ниндзя. Это я. У да, это дюсик. дюсик. Эй, не масса джусик. Так, ладно. Привет, ребята. А о чем есть сисечки? Блять, почему они у меня на уровне пуза? На самом деле не нравится то, что руки короткие. вот вот я их выпрямил, да? Поэтому я, наверное, уберу, чтобы они вот так вот у меня были. Нам так будет намного удобнее играть. Сам графон довольно-таки простенький в игре. Он реально довольно-таки простой. Но есть у нее одна крутая особенность, которая в VR просто очень сильно нужна. Это замедление времени, ребята. Вот так вот я могу прыгать, жестко перемещаться просто по любой высоте. И это делает геймплей, несмотря на то, что ты вроде как замедляешься, да? Вот. Uh, делает его охуительно динамичным. Погнали, давайте. <связывая> Блять, ну серьезно. Вначале мы, короче, проходим жесткое обучение. Но если вы будете, вдруг, <связывая> если вдруг вы будете в это дерьмо играть, обязательно пройдите его, потому что она объясняет основные механики игры. А мы можем делать прыжок, причем двойной в том числе. Да, вот видите, мы туда не можем долететь. Вот, мы делаем раз-прыжок и второй еще один. Плюс мы можем скользить вот так, когда приземляемся. Плюс нам показывают, как вы видите, направление, куда мы будем отпрыгивать. Мы реально жесткий киберниндзя. Тут вы чувствуете себя как просто в матрице адовой. You are now with the swords. Иди сюда, самурайбаны! Минус. You're now with the pistols. Короче, в чем основная вообще фишка этой игры? Это то, что ты можешь замедлять время. Типа небольшие такие, ребята, у нас элементы супер здесь. Первое время я играл и думал, что за хуйня вообще, что за индюшатина, ни хрена непонятно, ничего не интересно. Но когда я поиграл. Когда я поиграл? Я... Для меня пока это, блядь, лучшая игра, нахуй, в которой я играл. Это даже похер на всякие фоллауты, на всякие думы, э, в которые я играл. Вот эта игра прям, блядь, пиздец. Единственная проблема, она очень короткая. Так, меча у меня пока нет, так что нахер, давайте, ладно. Где тут пидоры должны быть? Вижу говнососов. Смотри. Минус, сука! Изи. Патрончики. Давайте еще говнососов мне. Единственная проблема... А у нее не очень хорошо все с оптимизацией, да? То есть, учитывая, что у меня 1080i, а графон не какой-то там супер охуенный, игра умудряется временами подлагивать. Здравствуйте, ребята, как у вас дела? Так, ну это Изич был. Изи. Изи! Идите ко мне, мои маленькие. Давайте, самурайчики сраные, у вас маленькие пищечки, потому что вы епошки. Поэтому вы не можете одолеть настоящего русского мальчика. Хоть я и по типа девочке, да? Это первая миссия, она супер-изичная, да? Прокачка тут небольшая, ладно. Давайте, вторую миссию, погнали. Теперь у нас есть два пистолета и меч, да? Это мой уже прокачанный меч, имейте в виду. Это не тот меч, который вы получите в начале игры. Так, вы все геи! Ух ты, ты, мать! Привет, братан! Спокойно, забираем у него патроны. Блять, у меня патроны заканчиваются постоянно! Минус! Тихо! Минус! Спокойно! Ух ты ебать! Ха-ха-ха-ха-ха! Ну ты падла, иди сюда! Блядь, ты стукал! Не блядь, понимаешь, что происходит! Минус! Вон я вижу один минус. Сука, блядь! Где? Куда я по. Так, он все, он заменусил, заминусился. Ааа, сука! Фу, минус! Ух ты, ебать! Ха-ха-ха-ха! Ч, сукинцы? Нахуй, изи! Я нахуй тибер-ниндзя, сучка! Здравствуй, дружище! На, сука! Так, братан, здравствуй! Изи, блядь! Мёрз, нахуй! Так, я уже весь потный, нахуй! Для маленького сумарайчика с крепищечкой. Где ты, сука? Тут шумаляет на самом деле, Но я не вижу его. А, вот он ты. Так, нихуя, тут комната жесткая. Давайте выебываться. А, сука. Ха-ха-ха-ха! Ой, ебать! Минус, курва! Я, блядь, уже ебашу, как нахуй ебачий! Нет, давайте сюда. Сука, нельзя! Блять, меч, как ты меня заебал? Я возьму потом другой меч. Чё там стоишь? Тихо. Ой! чухо чухо чухо Ай, блядь, что то пищу, что то пищу! что то пищу! Надо отойти. Я что то пищу, братан, не хочу. Не, на ком то мешай, дружись с тобой сражаться. Изи. О, там какая-то бедрила. Минус. Хо-хо-ха! -хо, это эпик, пацаны! Это просто эпик! Здесь хотя бы могу себя почувствовать легкой худенькой девочкой, а не жирным толстым мальчиком, ребята. Чуть какая-то миссия не такая не короткая, как я тут надеялся. О, вот этот чувак опасный! Конечно, не самый далеко опасный! А -а -а. Блин, вот этот бедливо! Изия. Ох, твои падлы. Давайте к девочке идите! У меня менструация, сука! Ах ты, блять, а с вас крови-то больше чем с меня! Ебать! Самом деле, патроны, ебать, пустой! Так, а вот здесь есть? Да, во втором пистолете есть, ребята, так что это изи. О, да, иди ко мне, иди ко мне, мне <свы> <свы> О, а мне динатон! Ух, а я похудею, может быть стану как эта девочка, когда по побольше буду в эту игру играть. Пойдем. Добрый вечер! Здравствуйте, господа! Приветствую вас! Менструальный выстрел! Ох, блядь, как Ох, ребята, как вы меня заебали! А что такое, блин, у меня закончился. Блин, вот эти пидорги, ну... Изи! На, на, на, на! Сука! Живой еще пидрок? За... Запланили планету, ⁇ б твою мать! Минус! О, пистолет! Нет, давайте меч обратно. Сделай. Сосать, чем ⁇ ёб ты? Что там написано? Отсосить у девочки, отлежите, вернее, лезать, всем лезать. Давайте еще одну, что ли. Вот это крутая арена, я на ней заколебался. Здесь надо защитить серваки. Видите, он нам показывает, типа, здесь серваки, пидорасы ходят. Если ты начнешь захватывать там оттуда инфу, то они начнут въёбываться. Вот, они в любом случае начнут выебываться, как вы понимаете, да? на что я не сделал? Погодите, я же меч не поменял, да? У меня до сих пор этот ебаный меч. Ёб твою мать. Где вы, гандоны? Идите к, к мамочке. Я же девочка. Значит, идите к мамочке, пожалуйста. Ух ты, сучка Ух ты, ебаный, камон Минус Это, блядь, было аса Так, кто влёбывается? Чего вы влёбываете? Я же женщина Вы не понимаете, что это нельзя так делать? Мальчики, что вы делаете? А? Так, надо перезарядку. Смутили? Да ну тебя нахуй! Где вы пидорки? Так, слушай, они а, сначала нам надо загасить определенное количество гандонов, потом уже надо будет идти к сервакам. Изи! Блин, вот сейчас они меня тут в вдвоем. Блин, а теперь троем даже. Ёб твою мать! Ах ты, ебать, ебать! Так, одного какого-то расхуярил я там. Я тебя развалю, пидоргер, пидор, пинок, минус один! Здесь видите, как, как вы понимаете, надо постоянно пиздец. Иначе вам пиздец! <смех> Блять, когда ж ты сдохнешь? Блять, ебучий, блядь, телевизор! Так, здесь всё легко. Блядь, блядь, как они меня заебали! Так, ладно, братан, все, успокойся. Я не хочу с тобой драться. Я не буду с тобой драться. Не буду, смотри, я а меч убрал, видишь? Таряничка, где ты, блин? Минус. Извините, пожалуйста, я как толбоем пару, конечно. Соседи уже меня уже. Так, где еще гадоны? Я не понимаю. И больно много. Бля, бич. Так, вон серваки, ребят. Сначала надо загасить их педиков. Изи. Все, серваки начинают, начинает загасение. А у меня патронов-то и нету. А, вообще-то, погоди, это значит второй. Здесь есть. Так, все, сейчас начнутся тормоза. У меня почему-то в этот момент очень жестко тормозило. Вот эти педики сейчас начнут атаковать. А мне надо ебать попочку. Так, что я взял? Амуницию? Привет! Изи! Так, у вас один новый предмет в инвентаре! Охуенно! Спасибо тебе большое! Стим! Ёб, твою мать! Я двинца тут, между прочим, а ты мне мешаешь! Мы стоим в инвентарь! Ух ты, ё твою мать! твою мать! собрал всех пидаров в одном месте. Они ваши серваки! Тихо. Привет, ребята. Вы что, творите? Блять, блять, что делаете, блять, блять, блять, начинается блять, блять, блять, блять, блять, я блять, блять, я блять, блять, блять, Сучка. Ну, ну, ты, сучка! Ух ты, вы падла, Ух, иди нахуй! Давай! О, ёб твою мать! Я, блядь, ну вы представляете, насколько я тебя делаю, сука, ебучим Нео. В юбке, правда. Так, братаны! Не нагреться! Так, ух ты, пидор! Иди нахуй! Нет, о, нет, только не этот гандон! Тихо, тихо, тихо, тихо! Какие прекрасные тормоза! Здравствуйте! Презаряжайся, сука, ты ховно, сука! Иди нахуй! Нахуй, падлы! А, падла! Мать, Есть еще пидоры? Там уже нет, по-моему, это последние! Нет, не то! Здравствуй! Ёб твою мать! Где? О, погоди! Блять, телевизор! Ч ты делаешь? Я тебе и так моего говно ебаное. О! Ну это был Аза. Это была Аза, ребята, пты! Охренительно веселая игра! если вы поставите мне 20 тысяч лайков, я обязательно сниму вторую серию. Но на самом деле я знаю, что никто это, блядь, смотреть не будет. Это просто понятное нахуй дело. Никто, сука, не смотрит VR, и никто, сука, не смотрит меня. А уж меня VR, и кто, блядь, будет смотреть? И нахуя ему это нужно? Так, ладно, все. extraction point, ребят, съёбываем, и... А, я думаю поняли, какое я удовольствие лично от нее получаю Играя в это дерьмо небанутое Здесь можно прокачивать, короче, жестко там оружие Всякое, разные другие, понимаете, мечи Вот мы хотели с другим мечом побегать А, кстати, у этого хуевый ДПС что блядь у... А у моего первого меча, нет, ну вот этого хотя бы сильнее Вот, что надо было брать, ребят Экип, да Вот это пиздатый, отсюда а мы что можем полазить Здесь что, смотрите, смотрите, что тут есть, ёб твою мать Здесь даже сурикены, ребят, я не знаю, правда, куда О, Слушайте, я могу кстати, знаете, куда убрать Сур... Блин, лук есть ёб твою мать. Что, попробуем так? Попробуем вот так. Давайте попробуем. Давайте, это будет сложно, может быть. Похуй. Давайте, четвертая миссия. Начать. Ну не, ну это пиздец. Как я буду это метать? Вы прикалываетесь. Ну давайте попробуем. Здравствуй, дружище. Блядь, ну это пиздец. О, нихуя зато он дамажит. А, это для стелса, ребятки. Это для стелса, короче, я понял. Слушай, а вот в этого пидора не получится стелс мутить, нет? Привет. Блядь! Ну его нахуй! Так. Иди. Патронов. Прилично. Перезаряди. Музыка, вот вы на этом уровне просто, блядь, охуительная, блядь! Здорово, суки! Бля, нет, неудобно с этого говна стрелять. Бля, сейчас от, отъезд, отъезд. Это надо съебывать, налево ну, Если отъезд, то надо просто уходить. Ну кто на Кибернайн за? Сучка, че отъехал? Живой пидор. чего ты не умираешь? Бля, музон топчик. Минус. Так, теперь диван не мешает, да ёб твою мать. Иди нахуй. Пошел ты нахуй. Иди, дружище, к хуям собачим. Ёбаные ниндзя. Чё, самурайчик, писька отрасла? Ага, сучка. Конечно, вы с такими маленькими письками даже с тёлкой справиться не можете. Иди. Тихо. Тихо. Ребят, спокойно. Блять, блядь, я прям под него попал, ты, пидор, пидор, пидор, пидор, пидор, пидор, пидор. Нихуя как долго. Ис... Спокойно. Тогда ты сдохнешь, я не могу понять. Наконец-то. Ух ты, ты мне прям сгибало сунул. Так, не, ну это не канает. Бля. Ну, no, сука, нахуй, сочка сочка сочка минус А, блять! Эй, это похудение, ребята! Это, блядь, лучшая программа, которую я видел в своей жизни! Ну давай, догони меня здесь, говно! Ну, суки, кто сюда? Кто на мамочку? Здрасьте! Сука, как же это весело, ребят. А, блядь, это просто заебись. Патроны очень пригодятся, кстати говоря. Ух ты, ебать! Прям в рожу мне, пидор. Нет, пидорос, где? Нет. Сука, блин. Изи. Спасибо. Блять, это последняя миссия, ребят. Я всю игру сейчас с вами прошел. Как так нахуй получилось? За один раз, серьезно, это босс, ребята. Последний босс, финальный. Телочка, которая невидимая, но я с этим дерьмом ее не завалю. У меня еще и патронов нет, это все пиздец только. Давайте так тогда. А, живой? Нет, мертвый? Давайте. Кто на ниндзю? Ёпты. Минус. О нет. Ты что делаешь? Блять, еще этот говносос, мы ну, тут Ну, сука, а? Ну, все, ребят, что, бля, охуенно? Ну, давайте. Да, блять! Да, блять! Изия. Вот она! Ах ты пидрила! Я на ее помех попал. Видите, меня, грычит? Меня так коски принял, каждый день ⁇ п твою мать! Она еще на ловушке расставляет здесь. Так, ну охуенно. Я не знаю, что с этим делать, ребята. С этими сурикенами. Они абсолютно, блядь, для суперскилловых пацанов. Кто? Кто? О, привет. Погоди. А, а, блядь. Ну, да, нет, Минус, сука. Черт, твою мать. Нет, погоди, ну это пиздец. Тихо. Ебал, тебе срезал. Нравится, когда ебал, срезает, братан. О, погоди. Могу взять этот меч? Нет, не могу. Ты нахуй! Есть? Чуть-чуть патрончиков дали нам. Ну, потреськ будем резать, так они спокойно так отъезжают. Блять, я потный, у меня нос такой потный, как у! Мамаши! Это это ладно, не будет шутить. Бля, я вырежу эту шутку. Не, я ее оставлю просто для того, чтобы знали, где я умею хуе ушить. Тихо. Ебать. Ладно, это плохая была идея. На, этот, на это дерьмо тратить патроны, ребят. <связать> Изи. Я тебя выпал, тебя выкуп. Минус. Тихо, братан. Куда съебался? Извини. А -а -а -а. Стой, блядь, какие лагит. Тлка. Что тут мне мешает? Я понял, на кого надо, ребят, патроны собирать. Только на эту маразоту, потому что ее хуй поймаешь. А вот это вот Где? Ага. Я... Куда ты прыгаешь? Сюда, да? Вниз. Тихо. Ух, блядь, как громко ты! Привет, братан. Вы, а! ты макрадёшник! Тихо. Ну давай, возьми это говно. Все отъехали. Все, спокойно. Тихо. Где мразь? Где ты, сучка? Потерял. Вон она. Где ты? Нет! Давай наверх! Сука, ты хардкор! Так, ты чего выебаешься, не понимаешь? Где мразь? Не вижу. Блять, ёбаные, сука, помехи! Какая-то сучка увела моего парня! Я знаю, вообще в этом вся игра! Она увела моего парня, хоть у него тоже маленький <связь> он японец! Японцы игру делали? Привет, сучка! Стой, сука! Где? Где ты? Бля, ская ты шлюха! Нет, ребята, это сейчас будет смерть. Чё у меня по патронам? Е Ещё её еще ее вот эти пидорги защищают. А я не понимаю, сколько раз она им дала? Сколько раз ты отсасывала, чтобы ее так защищать? Ах ты, сучка. Подожди. Ебать меня заглючила. Давай наверх. Нихуя уже не понимаю, что происходит сам, ребят. Наверное, вам там совсем хуёво. Вот она. Ух ты, ты нахуй? Нет, не на тебя должен тратить! Давай! Куда? Минус! Ну а, сучка, разъебал, мразь. Так, все, челку разъебал, осталось пацанов добить, но это уже на изи. Так, короче, вам отсасывать больше некому, и вы либо сдаётесь, либо вам никто не будет сосать никогда. Сука! Не хотите слушаться мамочку? Иди, падла, сюда. Ха! Ой! Извини, братан. Ну ты же знаешь, что этим все закончится. Понимаешь, ты же бный робот. <свист> ты разрезал нахуй напополам. Изи. Все, ребят, мы, блядь, прошли игру. Вот, к сожалению, она такая короткая, ребят, серьезно. Бля, музыка вообще, ребят, топчик. Просто. Я так тащусь такого музла в подобных играх. Это же, блядь, лучше, по-моему, ничего нету. Done. Все, ребят. Короче, наша задача была украсть какую-то жесткую, блядь, нужную всем пиздец информацию. А, очень похоже, в принципе, на любой другой киберпанк. Но это просто в, а, господи, в VR это просто заебись, ребят. В VR это просто а -ху и тель на. Вот все. И теперь, ребята, вот это уже м -м, такие миссии, как я понимаю. На зачистку, на уничтожение. Ну, короче, просто можно тоже походить, там походу, те же самые карты. А, ладно, но ну, я думаю, хватит. Я уже весь потный. Ребят, жесткий вам респект. Всем кто досмотрел до конца. Ребят, поставьте лайк, пожалуйста. Я весь потный. Похудел на 3-4 килограмма. Минимум! Просто, блядь, минимум. Жесткий всем респект. Еще раз спасибо огромное. Всем респект, с вами был Мародер 120 гигабайт. Йоу! Запиши VR, блядь, будет весело, нахуй. Купи VR, будут охуенные летсплеечки, нахуй. Сговорили, ебаные провода, где они тут, блядь?